Всем привет, ребят! С вами снова я, Король песен. И сегодня я сделал кавер на песню Seven на армии с моими одноклассниками. Сегодня у нас прошел наш сольный концерт. Первый сольный концерт. Ну, конечно, мини, но это все равно концерт в 11 лет. Погнали смотреть. I'm bleeding in it, bleeding in it, bleeding Love me all alone Oh, and where's it gonna bleed from me? Now I think no more And a mission coming from Если вам понравился наш кавер, то ставим лайки и подписываемся на мой канал. И пишите, как я играл на барабанной установке от 1 до 100. Давайте наберем под этим видео 10 лайков, 160 просмотров и новый кавер уже на канале.